Всем приветик, на 26 декабря, день воскресенья, карта днём. Выбираем, карта дня. смотрим. Родню. Роднём вас любит, поддерживает род. Родни находится в любви. Больше времени уделяйте своим родственникам. С 12 часов дня до 6 часов, до 18 часов вечера. Вот 6 часов у нас день. С 12 и до, до 18.00 6 часов это день. Именно в это время вы будете думать о своих родственниках, как у них здоровье, как выживают и вообще, какое количество у вас родственников, как всех зовут, возможно, вы могли даже забыть, и дни рождения и так далее. Абсолютно вот все, что связано с родственниками, вы будете обязательно думать, вспоминать, разговаривать, общаться. Также больше времени у вас будет, если даже вы будете находиться на работе, больше времени и мысли у вас будут уходить о том, что родственники у вас есть, и вот вы будете смотреть, какое большое количество там, женского пола или мужского пола, вы будете там даже считать, какое количество, где находятся все родственники ваши. Вам захочется? пообщаться со своими родственниками, со своими родителями, со своей семьей, провести время. Всем пока!